Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно одна моя знакомая рассказала мне рецепт курицы по-мароккански. Ну, вернее, это она его так назвала, а насколько этот рецепт был марокканский, мне она, не тем более понятно я, понятия не имели. Особенностью того рецепта было панирование, не знаю, можно ли так сказать, ну, короче, там курица панировалась в корице. На мой вкус в готовом люди вкуса корицы было настолько много, что у самой курицы при этом и не вспомнишь. В общем, я себе поставил зарубку на носу, что курица с корицей в принципе интересна, но что-то с этим рецептом надо делать, чтобы довести его до удобоваримого варианта. Зарубился я на носу и забыл на 15 лет. А тут недавно попалась банка корицы это на глаза, и мне вспомнилась та идея. Короче, сегодня я решил провести эксперимент и результат вам показать. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в самом конце ролика. Читайте. Так как речь пойдет об эксперименте, готовить буду всего парочку корочков и сразу их, пожалуй, разделю на голени и бедра. Их надо предварительно хотя бы до полчасика-часа замариновать. Чем выше температура маринования, в разумных пределах, конечно, тем быстрее идет процесс. Цедра и мне понадобится. Также дольки апельсина чистенький. и сок из остатков тоже пойдет. И парочка долек чеснока, я их раздавлю. Понятно, если нарубить, то маринад быстрее этим ароматом пропитается, но зато потом процеживать его старательно мне лень не совершать лишние телодвижения. И имбирь тоже хочу использовать. Так, обязательно масло растительное. Соль и корицу. Но уже не в таком количестве, как было предложено той моей знакомой 15 лет назад. И острые паприки хлопьями сюда же. А, вот такой маринад. И перемешать отлично как уже сказал полчаса час при комнатной температуре духовку уже начинаю греть до 190 градусов какую уже набралось ароматов можно отправлять в духовку. Нет, конечно, если вы ее на ночь в холодильнике оставите, будет еще вкуснее. Но на самом деле, даже вот получаса-часа при такой нынешней нашей жаре, у нас сейчас 28 градусов дома, ей вполне хватит. Помидорок чили сюда же. долик апельсина и маринад сюда же только-только чеснока и цедру надо удалить, конечно. Головку чеснока для большего аромата. Одновременно с птицей буду и гарнир готовить. Вернее, не так. Птица будет запекаться всего минут 45-50. А гарниру хватит 25 минут, так что птица уже загорает в духовке, а я пока картошкой займусь. Нарежу дольками. Она мытая, не переживайте. А шкурка очень тоненькая, поэтому чистить не обязательно. Сюда ее. У меня есть свежий шалфей, свежий розмарин, чеснок. Ну, не свежий, чеснок. Мелко нарубить. Очень мелко. Картошки. И панировочные сухари. Немного. Соль. И опять же пикантную паприку. и масло, и перемешать. Красота! И на противень. Если укладывать картошку на шкурку, то есть не стороной к фольге, а именно вот так вот, полукруглый, то она точно не приклеится ни в каком месте. Поджарится лучше. Лайфхак. Ну, видите, 3 минуты, и все подготовил. А минут через 15-20 отправлю картошку к птичке. Перерыв. Все, осталось ждать минут 20-25 и можно садиться за стол. Да, интересно, что получилось. А, значит, ну понятно, с курицы. Я, конечно, толком не помню, как было в тот раз. Но в этот раз аромат корицы присутствует. Он достаточно яркий, но он не перебивает вкус курицы. Это классно. Апельсин. апельсин можно было побольше положить. А даже не апельсин, а цедры. Потому что он слишком слабо сейчас на мой вкус ощущается. Аромат есть. Он классный. И имбирь почему-то совсем слабо ощущается. Потому что имбиря нужно, наверное, тоже раза в два больше положить, чем я положил. Отметьте это в своих муллискинах. Так. Перевязательно помидорки и апельсин, конечно. Черри, так вот запеченные, у них вкус концентрируется, они становятся слаще, а тут еще апельсинка. М -м -м. А знаете что, если долик на апельсиновых положить побольше и есть их вместе с курицей, то сок апельсинового мариновать добавлять больше не надо. Это классное сочетание, просто классное. И картошка, картошка, я вам доложу, просто какое-то чудо. Я прям руками ее. Смотрите, сказка просто, просто сказка. Аромат какие волшебные. М -м -м. Обалденно, нежно, вкусно. Короче. То есть, если кладете побольше апельсина, прям вот этими самыми дольками режете, то сок добавлять в маринад не надо увеличивать. Если много апельсина класть быть или у нас мелкий, ну, тогда, наверное, да, надо побольше поминовать, В цедре, в цедре побольше. И будет классно. Короче, это интересно, это вкусно. И, может, можно еще что-нибудь придумать, добавить яркости какой-то. Ну, подумайте. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Не забудьте жамкнуть колокольчик. Всем пока. Курятненький еще. Вкусно.